Но этот Самайн отличается немножко от всех прочих. Дело в том, что мы сейчас с вами живем в эпоху переписывания, перестройки сам, самих основ мира, в которых мы живем. То, что было весной, это была в каком-то смысле репетиция, потому что основное событие начинается именно сейчас. Я хочу, чтобы вы об этом знали. Когда-то давно когда христианство только-только пришло, а язычество еще не до конца ушло, считалось, что в Самайн возвращаются старые боги и наказывают отступников, предателей, наказывают. Именно поэтому считалось, что в Самайн не надо выходить на улицу, потому что проскачет дикая охота и все. Летальный исход. Что в общем-то и так и было. Потому что ужасы Ночи Самайна, когда граница между мирами становится очень тонкой, могли выдержать только верные и только сильные. Только те, кто остался верен своим богам и, конечно же, маги, волхвы, колдуны, годи, друиды. Те, которые работают с мирами и эта утонченная граница не является для них чем-то избыточным. Тогда, в ту эпоху, Ровно так же, как и сейчас, жрецы и старейшины говорили народонаселению, не выходите из дома. ни Только не выходите из дома. Вот сплотились все вместе, сели возле и чтоб до огня, и вот до, чтоб до утра вообще никто не, не, не заходил, никуда не выходил. Выйдите, все, пинайте на себя, никто вас не спасет. Сейчас с другим сценарием, но говорят все то же самое. Комендантский час, закрытые границы, не выходите из дома. То есть отрепетировали весной, сейчас как раз вот самое время осуществить. Я очень надеюсь, что вы меня услышали правильно и поступите строго наоборот. Потому что именно вам сейчас нужно выходить из дома. Идти туда, куда не ходит никто, на ближайший пешеходный перекресток, и слушать голос дикой охоты. Перестройка этого мира связана, конечно, с тем, что рушится старая основа. Этот год для всех является показателем. Не было ни для кого. Первого весеннего праздника Пейсаха ни в одной традиции. Сентябрьские праздники отменены, отменяются сейчас и все октябрьские мероприятия. Точно так же будут отменены и зимние. Все религиозные жертвоприношения больше не должны производиться. Каналы должны быть отпущены, потому что другое движок другое пространство и другие возможности те кто держит старые каналы то есть вопреки рекомендациям, проводит свои старые религиозные обряды а, имеют много проблем потому что остаться на старом движке конечно можно но это будет реальность в которой доживают они а живут и я хочу чтобы вы обратили на это внимание, потому что ПЕРТ в течение этой недели вам все покажет. Именно она будет сейчас определять людей на тех, кому оставаться в старой реальности, а кому выходить в новую. Реализуется проект, коллеги, который мы с вами так долго разрабатывали на курсе ОТМ. Сейчас он входит почти в кульминационную стадию еще не до конца, поэтому я, поскольку не до конца, я не могу рассказать сейчас абсолютно все, что будет, что делается, что будет делаться, но сейчас вы уже сейчас можете себе помочь укреплением своего сознания с учетом проложенных векторов, это выходить навстречу дикой охоте. Понятно, что это метафора, но говорят, что иногда эта метафора для некоторых счастливчиков и избранных превращается в реальность. Очень хочу пожелать вам, чтобы в эту ночь Самайна на звездном небе вы увидели дикую охоту Одина и услышали топот лошадей, и услышали крики, свиты, нетрезвый, естественно, которая в, этот, в эту ночь лишит, несется по просторам и пугает трусливых обывателей, которые трусливы только лишь потому, что где-то в глубине души они прекрасно понимают, что все, что сейчас они получают по заслугам. Смотрите на окружающую реальность, смотрите на людей, поступайте строго наоборот, идите навстречу силе, и пусть эта сила проявит себя как раз в виде странного желания, а не безотчетного и рационального страха. Безотчетный и рациональный страх мы оставим им, сидящим дома в масках. О а себе возьмите странное желание, которое возьмет и в полночь вынесет вас на ближайший пешеходный перекресток. Я поздравляю вас с этим праздником. Пусть яркая полная луна и дикая охота возвестят для вас начало нового мира.